Всем привет! Сегодня ноябрь месяц, и мы э, приехали на Гранд Базар посмотреть, что э, из себя он представляет осенью, который ближе к зиме. Давайте глянем, есть ли какие-то отличия с летним Гранд Базаром? появилась куча курток, а детские футболки летние еще продаются, но людей в кафе уже значительно больше, так как на улице, о, даже в шапке, с ними он даже в шапке люди, ты в футболке, а вон там в шапке. Ну, он куча пуховиков уже. Ремни. Друзотик. Друзотик сидит. Самый главный экспонат. Никита решил себе прикупить ремень Луис Виттон. Хочет быть самым модным. Короткий. Человек взял с собой джинсовые шорты, чтобы примерить на них ремень. Смотри, какая красивая пиджачок. Получается, ремешок 25 евро, да? Да. А он не кожаный уж, наверное. Нравится? Мне нравится, нравится. Я просто пытаюсь понять, кожа нормальная или нет. Это не кожа. Это не кожа? <сосы> Не похоже на кожу, как по мне. Вот О кожа, вот. А это... вот это, кожа. Yeah, это кожа. А вот это кожа. Yeah. А это свиная, наверное, какая-то может быть. А вот это настоящий. Yeah. Right, okay. Короче, он получается снутри кожаный, uh -huh. а снаружи нет. Uh -huh. Видимо, так. А снаружи, 25 нормально. О, я нашел, ребята, что хотел всегда. Это что? Это майки. Если есть мой размер, я возьму. Я обожаю баскетбольные майки, такого нигде нет. Я не знаю, есть ли тут большой размер, спрашивай. Короче, Никита решил пошопиться по полной по походу. покажи-ка на камеру вот это красивая такая да. я даже и не знал что никита такой шмоточник да? ну вот видишь оказывается шмоточник все покупает шопится шопится весь месяц шопится ну ч ⁇ вообще прикольно то что она мягкая ну да, она мягкая. Нет, сшита она хорошо. Хорошая подделка, как это реплика. Какие тросты красивые пазы. Вот эти вот. Смотри. Так, теперь мы смотрим кросс, Никитин. О, мои тапочки опять продаются. Даже качественно. Реально неплохо. Да, сделано неплохо. Но ты понимаешь же, что это не настоящий? Слушай, ну вот эти очень хорошо Но сделаны. Сделаны они хорошо, да. Я видел в YouTube, был намного хуже. Прям вообще ужас был. А эти прям нормально. Спроси, сколько стоит. 1, сколько? Таус 50. 2,000. Сколько? Это? 140 долларов. 140 долларов. Yeah. О, смотри, похоже на твои. Да, да, да. Чем-то size 12-size. No? Mm -hmm. Это любимые. Павлика голубенький. А, так вот, изибусты. О чем ты говоришь, их нету? Изис. Зебра. Зебра. Да. Вот, кстати, тоже всякие смотри. Да, вижу, вижу. Только я не пойму, они детские или нет. Здесь чисто футбольные. Ну Здесь да. Футбольные. Да, шутки появились. Пойдешь смотреть? Ты <sociais> Какой mama? Uh, so YouTube, Like this one, no? You say longsleeve like this. Uh, yeah, yeah, but uh, not this one. <laughs> yeah, I know what style you like and... the stormy, what one like? Uh, what? Dior Louis Vuitton. Dior Louis Vuitton. Dior Louis Vuitton? Dior, Louis Vuitton? Dior, yeah, Louis. Uh, Dior and Louis Vuitton. <Ститут> yeah, could be palm, palm, palm, Yeah, I see. No, no, I know О, вот это вот для меня домой ходить. У мы там на рынке посмотрим. Болочка. Цвет такой красивый. Смотри, может с ним цвет такой красивый. 250, 250 лет? Евро. А, евро? Стойник. Mm -hmm. <laughs> Но это все не настоящее, вы должны понимать. Видно, что. Это все реплика. Хоть и достаточно качественная реплика, но это реплика. Ну такая для стоника это совсем не качественная реплика. Я же говорю недостаточно. Да. Ключевое слово. Вы правильно выбрали слово. Mm -hmm. Да, ну, но я... нормально. У тебя есть доллары столько с собой? А, Не, у меня лиры, но типа, я же могу ему дать проблем. Лира, доллар Вот это тоже красивый цвет такой. Серо-голубой. Нормал копия, он говорит, mm -hmm. хорошая копия. Хоть и говоришь, что копия. Не, ну понятно, я что что-то здесь, качество, здесь хорошее. качество хорошее. хороший хлопок. Хороший хлопок. Цвета такие хорошие. 250 долларов. Если я возьму 50 евро 50 Be... Like is... Нет, он говорит сравни качество. это лучше. Толстый котон, да, это конечно same лучше. Yeah. Это same конечно yeah. лучше. Котон лучше по твоему? Ну, конечно, чем good. Good. с, с полиестер ты что гораздо good. лучше. Yeah. <coughs> <coughs> Короче, Вовс yeah. торговался никите за 1200 лир три футболки бери три футболки это like okay. like like like <laughs> no, like получается this is одна футболка, you know? yeah. сколько стоит? 400 лир. А все начиналось yeah. с долларов. Yeah. Yeah, а в итоге до... Да, да. yeah. <laughs> Сначала yeah. было 250 долларов одна футболка, mm -hmm. потом mm -hmm. она уже стала Everything стоить 400 yeah. 450 лир, mm -hmm. а теперь 1200 за 3 лир. Mm -hmm ты торговец мастер конечно. да Да, у тебя разные цвета разные фирмы да есть есть есть есть есть это мне идет, ребят? Да идет, да, да идет. идет. Тебе идет цвет хороший. Цветный. Тебе все пастельные цвета будут идти да, по да, цвет да. кожи. Пастельные М -м. это типа ну, такие, такие светлые. Да, светлые, не яркие прям. Может белую одну взять? Какая буду редко носить? А что а белый? у Тебя а, вместо черный? Не, просто такие белые вместо серый. А, ну давай белый.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 Okay. Yes, okay. uh... А еще говорят, что женщины тяжело шопятся. <laughs> белый хуже. Черное лучше, да? Черная лучше. Все, ты... your... Хоть все перемерить. Like like okay. Ну такой нельзя говорить, он же все перемерит. <laughs> 1 миллион, 1 миллион, 1 миллион, 1 миллион, 1 человек определился! миллион, очень часто на Гранд Базаре э, случается такое, если в одной из торговых лавок вы э, скажете, а нет ли у вас, например, вот ремня, как Никите нужно. И торговец говорит, есть, конечно, моего брата, свата и так далее. И вот вас куда-то там ведут. И это не всегда может быть удачно. Сейчас мы посмотрим, что будет в этот раз. Первый раз, когда нас вели шорты в Ове покупать, там был Ценник вообще ломовой, да? Да. Более тысячи лир за одни шорты они просили. Второй раз, когда нас так вели, кожаную куртке мам покупать. Вот там была выгодная цена. Да? Да, тогда было нормально. Сейчас посмотрим, что будет в этот раз. Некоторые боятся, что а вдруг вас куда-то заведут? Нет, не заведут. о можно не пришли нет это тоже не кожа не к не знаю как будто не кожа Они какие-то, я не знаю, может они такие должны быть, а но ну, вот такое какое-то ощущение. Но ну, вот этот лучше, Получше, да. да. Этот me. не очень. But this side is canvas, real canvas, not plastic, this is uh -huh. this canvas? Yes, already they in original like this. This something, this design they they use говорит? говорит внутри кожи. Uh -huh. а снаружи не кожа. А ну как я и говорила. Но это это like. This. <coughs> this is your size. This is oh, your size, size. size nah, лучше. да, это маленький. This is это маленький, да. Small. But if you want, I can change this. Like that. Ah, Это такой же, как и тот получается, или чуть получше? Он вот получше. Такой же, мне кажется. Мне кажется, такой же, наверное. Мне тоже кажется, такой же. Если вы like Ну что? Дай я пока посижу. что-то так устала стоять. А? Что-то так устала стоять. А, давай. Почем у вас кошельки? Сколько дадите? Кошлира. <связь> Ирми бэш долларс. <связь> Не застегнется. Это бесполезно. Это Маленький. Делать. Типа... Маленький, да? Да. Смолен. Сбегаст. а, -а, -а. Это вот этот, ты сказал, хороший. Как silver, I can't Мне вообще вот такой синий, тебе не так нравится? Не, прикольно, но мне подо все подойдет. Так а что, ты ходишь с голым пузом, что ли? Нет, нет. У тебя же все закрыто будет. У тебя же всегда закрыт длинные рубашки. Черный подойдет подо все вообще. Я уже есть хочу. Нет, вот этот лучше. Да. Окей, я понимаю. Я, я, я стою. Пойдем в секретное место. Все? Да, пойдем в секретное место. пойдем в секретное место. Да.